Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала! Сегодня расскажу вам об астрологической погоде на март 2022 года. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, если зашли впервые. Также приглашаю вас в мой инстаграм и телеграм-канал, ссылки в закрепленном комментарии. Март 2022 – благоприятный месяц для романтики, любви, знакомств. До 21 марта солнце перемещается по самому романтичному знаку зодиака – рыбы соединяется с сильными планетами-управителями этого знака юпитером и нептуном эти транзитные аспекты планет приносят нам жизнерадостность оптимизм удачу и успех в любовной жизненной сфере особенно сильны гармоничные планетарные влияния в первой половине марта венера и марс в соединении до 6 марта в козероге а 6 марта 2022 года в 8.23 по киевскому времени Марс переходит в знак Водолея, а в 8.30 Венера присоединяется к Марсу. Планеты, символизирующие любовные отношения, практически месяц в соединении, с середины января до середины февраля. Судьбоносный период для многих людей. Начался новый цикл Венеры и Марса. То, что происходит в этот период, будет развиваться до марта 2024 года то есть до следующего цикла гендерных планет начнется в знаке водолея во второй половине февраля 2024 положительное влияние марса и венеры почувствуют все люди так как усиливается популярность у представителей противоположного пола для одних это встреча с новым романтическим партнером для других гармонизация существующих взаимоотношений в любом случае, атмосфера Марта благодаря энергиям планет дает сильное физическое влечение и удовлетворение. Поскольку 6 марта Венера и Марс в Водолее, то этот транзит может проявиться как стремление партнеров к свободным отношениям. То есть гражданских браков образуется гораздо больше, чем официально оформленных. Такая комбинация говорит о выразительной страсти и большом физическом лечении, конфетно-букетной стадии взаимоотношений. Личная жизнь многих людей, независимо от того, в браке они или нет, будет насыщенной и гармоничной. Стоит обратить внимание на существующие взаимоотношения. Если есть проблемы, то один из партнеров или оба могут искать чувственного удовлетворения на стороне. Стремление к страстным связям значительно возрастает, особенно в первой половине месяца. В ближайшее время Вселенная предоставляет нам условия для того, чтобы достичь гармонии с самим собой, правильно сочетая мужской и женский принципы, которые заложены от природы в каждом человеке. Ревность и ссоры отходят на второй план. Существующие проблемы в любви и любовных отношениях можно благополучно устранить. Далее расскажу об основных аспектах месяца, но сначала напомню, что общий прогноз не может заменить индивидуальную консультацию. Поэтому у кого вопросы, кто хочет понять, как максимально эффективно использовать возможности, заложенные в натальной карте, получить личный астрологический прогноз, гороскоп взаимоотношений, добро пожаловать на личную консультацию. Стоимость моей работы приемлема для всех. 2 марта новолуние в рыбах в 19.35 по киевскому времени, о чем будет отдельное видео в ближайшие дни. Эмоции минимум вперед период новолуния, что способствует правильным обдуманным решениям. В этот день Солнце и Уран в гармоничном аспекте, в секстиле. Сатурн и Меркурий соединяются в водолее. Люди проявляют осторожность, свойственна некоторая медлительность в принятии решений и пассивность в действиях. Однако практически исключаются ошибки. Поэтому можно говорить о том, что начало месяца благоприятно. Планетарные влияния помогают достичь порядка в делах, способствуют точности, пунктуальности, упорству в работе и учебе. 3 марта Венера, Марс и Плутон соединяются в Козероге. Этот мощный аспект ощущается также 2 и 4 марта. Хорошее время для серьезной работы. Решение финансовых вопросов, вложение средств в долгосрочные проекты, отличные дни для распределения прибыли, обсуждение сложившихся ситуаций с соучредителями, партнерами, также подходящее время для стратегического планирования и принятия ответственных решений по всем делам, касающихся общих ресурсов, кредитов, займов, долгов, наследства, раздела имущества. Кроме того, что первая половина марта благоприятна для любовной сферы, еще и первая неделя марта идеально подходит для социальной деятельности, карьеры, материальных, денежных вопросов. Выплачиваются долги, поступают деньги на счета, одобряются кредиты. Планируйте максимум дел на период с 3 по 6 марта включительно. 5 марта солнце соединяется с Юпитером в рыбах. Аспект дает невероятную энергию, вселяет оптимизм, веру в светлое будущее, стимулирует людей к расширению горизонтов и познанию мира. День подходит для решения юридических вопросов, обращения в государственные инстанции, административные органы. Люди добрее в этот день, проявляет участие в делах друг друга. 6 марта утром Венера и Марс входят в знак Водолея. Этот аспект я описала в начале своего повествования. Создает благоприятный фон на первую половину марта. 7 марта Меркурий в напряженной конфигурации Тау-квадрат с лунными узлами. Осторожно со словами и высказываниями в этот день. Особенно на публике. Легко угодить в скандал. Также возможен очередной вброс информации с целью создать всеобщую панику. 10 и 11 марта Венера, Марс и Белая Луна, светлая кармическая точка, соединяются в Водолее. Есть подробное видео о транзите Вселенной или Белой Луны по этому знаку. Посмотрите, пожалуйста. Ссылка в закрепленном комментарии. Благоприятные дни. В сфере партнерских взаимоотношений достигается баланс. Рано утром 10 марта Меркурий переходит в знак зодиака рыбы. С этого дня внешняя активность идет на убыль, но активизируется внутренняя жизнь. Люди погружаются в собственные мысли, вспоминают, анализируют происшедшие события, свои чувства, собственные и чужие поступки. Такая погруженность в себя может мешать исполнению рабочих обязанностей, так как влечет рассеянность и замедленность реакций. Но для людей, занимающихся творческой деятельностью, ближайшие пару недель очень продуктивный период. 13 марта Солнце и Нептун в соединении в рыбах. Усиливает интерес к мистике, тайнам, целительству, парапсихологии, религии, философии. Хороший день для проведения мероприятий, связанных с подобной тематикой. Середина марта – период вдохновения, активной творческой деятельности, духовного роста. В эти дни, особенно 13 марта, следует особо внимательно прислушиваться к внутреннему голосу. Интуиция быстрее подскажет правильный ход, чем сознательные и логические умозаключения. 17 марта Меркурий в секстиле с ураном, гармоничный творческий аспект. Из подсознания поднимается нужная информация. День инсайтов, внезапных озарений, проявляется дальновидность, хорошо принимаются различные нововведения. Что бы ни произошло, удается выйти из ситуации с наименьшими негативными последствиями. 18 марта в 9.17 по киевскому времени полнолуние в Деве видео обязательно сделаю об этом важном астрологическом событии солнце в сексстее с плутоном аспект дает рассудительность усиливается способность к регенерации восстановлению сил люди склонны принимать волевые решения в этот день планетарное влияние способствует популярности благодаря реальным делам и видимым практическим результатам 19 марта венера в напряжении с ураном сложный день это суббота Могут испортиться личные взаимоотношения, либо с деловыми партнерами возникнут острые противоречия. Может захотеться новых, ни к чему не обязывающих связей. Велик риск поторопиться и сделать неверный выбор, из-за которого можно потерять существующие взаимоотношения. Также проявляйте осторожность в денежных тратах. Под влиянием импульса люди склонны покупать то, что абсолютно бесполезно. 21 марта юпитер соединяется с меркурием солнце переходит знак овна в 1734 по киевскому времени то есть наступает день весеннего равноденствия об этом важнейшем астрологическом событии будет отдельное видео в середине марта усиливаются способности мыслить масштабно видеть картину в целом отличный день для получения информации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 аспект поднимает давние темы в отношениях возникает необходимость выяснить то о чем долгое время молчали также планетарные влияния помогают принять решение об оформлении официальных союзов способствует заключению долгосрочных контрактов может случиться так что придется пройти кармический урок который заключается в том чтобы научиться любить себя и тогда другие люди смогут полюбить вас 31 марта венера в напряженной конфигурации тау квадрат с лунными узлами следует очень тщательно охранять то что должно остаться в тайне это касается отношений денег творческих проектов Внешний вид имеет огромное значение. Люди склонны оценивать друг друга, критиковать, выносить конфликт в публичную плоскость. На этом заканчиваю. Вот такая астрологическая ситуация складывается в марте 2022 года по вопросам обучения, индивидуальных консультаций, контакты на главной странице и под видео.